То есть тут нужно просто прописать дополнительные идентификаторы, и робот заработает. У нас робот уже настроен. Вот окно, которое выводит индикаторы Шимоку, Появилось, мы его видим. Здесь основные параметры выводятся. Теперь какой принцип работы данного робота. Робот берет самый надежный из сигналов от индикатора Шимоку. Это закрытие свечи выше или ниже облака. Вот в данном случае здесь вот мы видим в этой области получился сигнал Long. Белая свеча закрывается выше границы облака, которая обозначена заштрихованной вот линией. И на этой свече робот открывает Long. Встает в длинную позицию. Стопы и профиты, которые есть в стандартной настройке, они остаются. Но дополнительно робот еще контролирует пересечение облака. То есть в данном случае облако оно является зоной поддержки в случае ланга и зоной сопротивления в случае шарта. То есть если цена пересечет нижнюю границу облака, робот позицию закроет. В данном случае этого не произошло. И мы продолжаем удерживать длинную позицию, а цена потихонечку возрастает. Давайте глянем, был ли еще сигнал ранее отмотаем чуть назад и вот мы видим предыдущий сигнал возник здесь был сигнал short это пересечение ценой нижней границы облака и после пересечения робот открывает короткую позицию вот здесь возник сигнал short дальше робот находится везде в шорте вот в этой точке посмотрите облако и шимоку сыграла роль сопротивление, но пересечения не было, робот не закрывается. И дальше продолжает удерживать короткую позицию и, как мы уже говорили, в этой точке происходит переворот. Вот два таких вот сигнала и очень неплохой профит. Есть, индикатор Shimoku это очень хороший индикатор, имеет много различных методов в своей торговле и он может играть и работать вообще как самостоятельный индикатор были у нас уже индикаторы которые могли выступать в роли стопа например параболик сар здесь тоже индикатор шимоку он может как генерить сигналы так и может выступать в роли стопа и стопом здесь является облако облако является как сопротивлением поддержки так и по нему можно закрывать позицию в данном случае как в роботе и заложено заказывайте робота